Начинаем пресс-конференцию, посвященную отборочным турам Украины. На брейкданс чемпионаты мира Battle про Украин, Франция и э, Варшава Челлендж Украин, э, Польша среди детей, подростков и профессионалов. Мероприятие состоится 30-31 января 2016 года. И подробнее о них расскажут э, наши спикеры. Э, это сегодня у нас Виктор Чулановский, Егор Матюхин и Валерий Бычков, руководители проекта. Э, добрый день, пожалуйста, вам слово. Всем привет. Мы являемся организаторами этого соревнования. Мы общественная организация Breakdown Центр, творческое объединение Харьков Сити, Касиби Promotion, можно так назвать. Вот, сами танцоры танцуем, МС Валера, МС Виктор, МС я даже диджей. Вот, организовываем это мероприятие уже пять лет. Вот пять лет организовываем именно отборочный тур во Францию и по-моему, с, да, с 2010 года организовываем Воршиф Челлендж Украины. Победители получают поездки на мировые финалы за счет организаторов. Вот. Съезжается вся Украина, все талантливые танцоры с большим опытом и с небольшим опытом и дети. То есть У нас есть две категории – это kids, там дети до 13 лет, вот. это отбор во Францию и профи. Ну, не, без возраста, то есть все могут принимать участие. Каждый из них получит путевку во Францию, в город Марсель в этом, в этом году. Воршав-челлендж – это соревнование среди команд в составе 6 человек. Также участвуют дети, детские команды до 16 лет. И участвуют профессиональные команды со всей Украины. В гостях у нас будет три э, судьи, известных, э, ну, трое известных ребят, один из Белгорода. Представляет украинскую команду. Раф Некатак. Зовут его Бибой well. Вэлл. Вот. Второй судья – это Бибой Апачи. Из города Днепропетровска. Представляет команду South Front. Известный парень на всю страну. Представляет нашу страну за рубежом на многих чемпионатах. Вот. И главный наш гость – парень, который танцует 25 лет. В этом году ему исполняется 40 лет. Он из города Париж, Франция. Три судьи, которые будут рассуживать всех мероприятий. Также у нас есть четыре диджея: тоже один из них профессиональный диджей, и трое любительских диджея. Один из Донецка, второй тоже из Донецка, девушка-диджей из Киева. И один диджей из Полтавы. Вот, также два МС, Валера Витя. То есть, вот это в принципе список приглашенных артистов на данный фестиваль. Пройдет в двух днях все. В этом году мы обычно мы делаем разные даты, два фестиваля. То есть отдельно отборочные во Францию, отдельно отборочный на Воршев-челлендж. Но в этом году у нас как бы, первое такое событие – день рождения Брэгдан-центра. Мы открыли в прошлом году, 31 января, день Центр, вот, центр И решили в этом году совместить наше день рождения с двумя такими событиями. Сразу сделать их в два дня чтобы было проще, удобно и комфортно всем приехать сразу на два дня, как сказать, потусить, вот, принять участие, пообщаться и узнать, кто лучше, и получить поездку на мировой финал. Да, по поводу, давайте подробнее о том кто будет участвовать? Вот вы говорите, что это и дети, и подростки, и взрослые. Как разделяются вообще возрастные категории? Ну, для начала, как Егор уже говорил, у нас будет две категории. Это дети, которые, которым до 13, до 14 лет, а также профессионалы, то есть более взрослые ребята, а также это могут быть люди, которые считают, что они уже профессионалы, то есть которые взрослее 14 лет, они тоже могут принять участие. То есть с взрослыми, со всеми другими бибоями. То есть они могут быть не супер крутыми, но получить хороший опыт с реально с профессиональными танцорами, так как съезжается очень вся Украина, также у нас фестиваль, в принципе, отборочный, открытый. Могут приехать и с России ребята, то есть у нас и с Беларуси, то есть мы всем будем рады. То есть это полностью открытый фестиваль. Также Егор сказал, что судья, основной судья, это будет... Из, из Парижа, Бибой Лаос. Он уже очень опытный парень. Опыт у него 25 лет. Я думаю, он рассудит очень все честно. Также второй день, во второй день у нас будет командные батлы. В командных батлах также у нас принимают участие не только взрослые ребята, а также и дети. Для детей будет просто возможность показать себя, узнать, кто из них лучший, как команда. Командные батлы это всегда интересно, это всегда э, очень интересно смотреть. Вот. Ну и для взрослых будет возможность поехать э, за счет организаторов, поехать на Варшаву, на международный чемпионат. То есть там, где съедутся все страны, грубо говоря, мира. Ну, изначально хотелось бы также еще рассказать, э, почему именно... У нас именно в Харькове происходит именно этот отборочный, именно в Париж, ну, на, вернее Марсель, во Францию и в Варшаву, в Польше. Так как у нас уровень брейкданса в Украине очень высокий, и у нас проходили наши фестивали, то есть битва Харькова, брейкетс, мы их делали также уже на протяжении, делаем уже 10-15 лет. Вот, поэтому и видео, которое смотрели европейские танцоры, нравились. То есть отчеты да, в этих событиях. И так получилось, что мы связались с, с организаторами именно Воршав Челлендж и предложили, чтобы украин, украинский стиль показывать на международной арене. Ну и они согласились, дали нам возможность проводить отборочный тур именно на вот этот международный фестиваль. Mm -hmm. То же самое касается Марсель Батов Про. Раньше этот фестиваль проводился в Париже, под Парижем, в небольшом городке Шель. Конечно, назывался Шель Батов вот. И тоже такая же история с ним. Мы проводили фестивали и познакомились с организаторами, предложили им провести отборочный тур. Марсель Батупро проводится отборочный тур в Бразилии, в Южной Корее, в Тайване, в Европе, в России, Украине и Белоруссии. То есть мы причастны не только к фестивалю в Украине, мы еще помогаем ребятам из России и ребятам из Белоруссии. То есть мы их познакомили, так как там тоже высокий уровень. Основного мирового организатора мы познакомились с этими ребятами. И они тоже делают отборочные туры в этом году. То есть у нас уже наладились такие международные отношения да. с, со всеми странами. Ну вот, со страной Франции, в частности, и... с Польшей. Но также мы еще сотрудничаем там, с, с разными другими странами. С другими, то есть в каждой стране есть, в принципе, в, евро, в европейской стране, даже ну, и в азиатских, там... В Южной Корее очень развитая тоже инфраструктура вот Там очень проводятся серьезные чемпионаты. Вот. И мы как бы сотрудничали там, и с Италией, и с Данией, и с многими странами, то которых есть, развит брэгдансы. То есть тем самым мы развиваем их, они развивают нас. То есть мы развиваем наши э, да, взаимообмен опытом. Делимся опытом, то есть наши танцоры любой ездят туда показывает свой стиль, получает опыт общения с другими танцорами, увеличивая свой уровень <связ Mozart> танца. Ну а также просто ну, это развитие культурное, да, личности и также всего общества, которое. Добрый день, русский агент генерашей. Наверное, Виктору больше вопрос. В Ваш... вашей речи прозвучало существует украинский стиль брейк ну, да. Я правильно понимаю? Сюр. Чем он отличается от остальных стилей <laughs> это первый вопрос. И второй, как бы вдогонку вы сказали о том, что почему в Харькове ну, будет проводиться отборочный чемпионат, потому что есть украинский стиль. Да. В других то городах он тоже есть. Почему другие города не попали в этот ну, Самый для начала первый вопрос чем отличается украинский стиль, чем он выражается, да, на фоне всех чем остальных, отличается? чем отличается. Если заглянуть в самый корень вопроса, у нас есть такой украинский танец, как гопак, да? Украинские народные танцы послужили фундаментом для зарождения украинского стиля брейкданса, можно так сказать. Так как э, наши да, прадедушки, там, прабабушки ну, да, танцевали, у них были присядка, да, вы знаете, что такое присядка. То есть на присядках делаются движения, э, разные выпады, провороты, прокруты. То есть это была причина тому, чтобы укреплялись ноги, грубо говоря, да, если взять физические возможности. То есть, и соответственно, из этого можно сказать, что в этом есть сила украинского брейкинга. то есть Подготовка есть физическая, и от этого уже идет э, все остальное. Музыкальность, то есть основное это в украинском стиле, это музыкальность. Отмечание всех акцентов, которые есть в музыке. Когда танцует, когда танцует бибой, да, танцор, он э, в, первую очередь, э, в первую очередь слушает музыку, то, что играет диджей. И, соответственно, от этого отталкивается его танец. Он отмечает все акценты, все всю мелодию может разыграть это музыкальность отличие украинского стиля музыкальность и попадание в бит, да, то есть в точку не просто какие-то набор каких-то элементов а элементы, которые делаются под музыку то есть брейкданс dance не существует без музыки сначала была музыка, потом был танец соответственно это основная черта, которая выделяет второе, это оригинальные элементы, которые не, как сказать которых не существует аналогов в мире, то есть э, наши бибои являются эксклюзивными да, то есть, э, людьми, которые делают, только они делают такие движения, то есть, э, как это сказать, у каждого сигнатурные, да, сигнатурные почерк, движения, почерк. то есть свой почерк, который он оставляет на танцполе есть, свой почерк, э, в этом тоже отличие, так как обычно, допустим, францу... у Фран... во Франции там очень люди повернут на спорте, то есть, ихняя культура именно брейданса, то есть они физически подготовлены, они постоянно гимнастич... у них развиты очень гимнастические залы, они все прыгают сальто, но сальто прыгают миллионы, да, а оригинальные элементы делают единицы, то есть в этом отличие еще одно отличие украинского брейданса в оригинальных движениях, которые делают наши только наши танцоры. Это понятно насчет других городов? насчет насчет других городов, почему именно в Харькове происходит отборочный, почему не в других городах? Так как у нас в Харькове самая сильная школа брикданца, она дольше всего существует именно во всей, чем во всей Украине. И мы развиваем эту культуру, продолжаем ее развивать, и уже развиваем ее на протяжении, допустим, я занимаюсь 15, 16 лет брикданца. Ну и уже 10 лет преподаю именно брейкданс детям. То есть я обучаю уже новых, новых так сказать, бибоев, новых детей. Вот, соответственно, у нас очень большая развитая школа, очень много школ в Харькове, больше, больше чем на всей Украине, их около 20, то есть я имею в виду разных школ танцев, то есть каждый, каждая школа преподносит брейкданс по-своему, свой стиль преподавания, то есть поэтому это происходит именно в Харькове. О, понятно? все, Исчерпываешь? Ну плюс мы тут есть как бы, наша организация работает над тем, чтобы организовывать. Мы помимо этого всего еще организовываем много всего. Это просто один из как бы... Проект. Маленький аспект. Маленький, ну большой аспект. То есть, ну, ну это как бы сделано для именно как бы развития международных взаимоотношений. Чтобы ребята, могли, у них был шанс поехать. Да, и пообщаться с международным комьюнити, так сказать. Не Это очень серьезно развивает, не очень серьезно развивает. своих э, ресурсов. Да, так у нас ресурсов очень много. Чтобы В других городах нет бреганс-организаций, которые помогают ну, развивать культуру. Есть лидеры, которые делают небольшие э, фестивали на локальном уровне. И все. Похвастайтесь успехами. Вы несколько лет ездите на эти фестивали. Занимали ли украинские танцоры какие-то призовые места? Да. Какие? Но в первый раз, ну, если взять всю Украину, да, там, допустим, у нас есть команды. Есть сольные там соревнования, да, есть командные соревнования. Вот в командных соревнованиях наша сборная часто... Ну, так получается, что ребята сами собираются и едут на какое-нибудь соревнование за границу потанцевать сборной. Там. Мы с Вити, допустим, из Харькова, там два человека из Одессы, там, ну и так далее. Все, кто на уровне танцует, вот они собираются, мы собираемся, ездим в разные страны. Ну, допустим, один из хороших примеров, это фестиваль в Словакии, называется Outbreak. У него третий день этого фестиваля, как еще один фестиваль, рэп Your Country, ну, то есть представь свою страну. И три года подряд, даже уже четыре года подряд проводится этот фестиваль, первый раз мы Вы заняли... Участвует. А? Надо рассказать, кто ну, участвует. 40, 40, стран. 40 стран было в да. этом последнем году. И, и из 4 лет, лет мы три раза выигрываем фестиваль. То есть Украина mm -hmm. побеждала у всех стран абсолютно. А когда мы Причем... вместе соединялись, да. все команды. Ну, значит, одну, успехи, сборных, успехи сборных очень серьезные. То есть мы побеждаем и законодателей и, ну, танцев, самоамериканцев много раз побеждали уже. То есть американцы круто нас отмечают, они к нам тоже приезжали, вдохнов... мы уже вдохновляем, наше видео вдохновляет первоначальников, ну, первопроходцев, те, кто придумали бальганцев. Также можно сказать, вот именно на Марсель Бату Про, ну, назывался Челес Бату Про, наша сборная там, в 2009 году или 2008 выиграла тоже. И вот в прошлом году наша сборная, ну, команда, которая выиграла из сайта Бибос, они заняли второе место. То есть они уступили французам. Ну, во Франции у французов тяжело выиграть. Ну, да, слишком صحيح. сложно. Но ну, а так, очень большие успехи. То есть даже есть такой пример. В общем, пример. тоже кто-то выиграл, по-моему, с украинским. Или с сайты не выигрывали, по-моему. Ну, ну, в общем, второй. призовые места. Вот если едет украинская сборная на какой-нибудь фестиваль, ну, всегда приезжают с какой-то победой, либо с призовым местом. То есть очень много, была даже такой, такая ситуация, когда в одну дату в разных странах мира был фестиваль. И три сборные поехали одни на, одной, на один фестиваль во Францию, по-моему, одни в Голландию поехали, и одни поехали, по-моему, в Данию там, или в Польшу, я тоже не помню. И через день мы узнаем, что и там, и там, и там Украина побеждает. Ну, то есть вот такие успехи. Еще один вопрос уже скорее к Валерию. Ребята говорили о музыкальности украинского брейкданса. Как вы используете именно наши украинские напевы, музыкальные какие-то вещи в своей работе? На самом то деле у нас. В самой Украине, так как вот ребята уже говорили, мы одни из самых последних, куда дошел брейкданс. Он стартовал у нас глобально. Вот на 1998 году э, пост как бы там пространстве СССР бывшего, то есть это было намного раньше, то есть э, там те же там, русские, белорусы, у них там чуть-чуть раньше это все зародилось, мы самые последние были и получается так, что у нас э, на развитие было, ну скажем так, больше голод стал первоначальной платформой для развития брейкданса. То бишь, это и непосредственно сам танец, это и диджейнг, и граффити, и все составляющие, как бы, ну и сам хип-хоп как музыкальное направление. И, скажем так, диджейнг из-за этого стал развиваться намного позже. То есть вот первые диджеи, которые современной Украины появились, на самом-то деле только в районе где-то 2000 года, это вот первопроходцы. А глобальный вот диджей появился только, увы, в 2007-2006 году. То есть это когда появились глобально вертаки доступные стали, то есть ну, сами проигрыватели, на которых можно было бы тренироваться, учиться и так далее. И стало расти уже новое молодое поколение, которое доносило свое видение диджейнга, потому что, скажем так, у нас вообще в Украине мысли по развитию немножко неординарные. И они изначально были не так называемым байтом, то бишь копированием какого-либо стиля, а создаванием своего собственного стиля. И касательно вашего вопроса многие из диджеев Скажем так, ищут свою собственную музыку. То есть, сейчас в последнее время стало битоделия как это, битмастеринг, да, Нет, развиваться. Что добавить, если что -то. То бишь, э, даже... сами пишут музыку и ищут старые композиции, которые выпускались еще, скажем так, всеми известной фирмой Мелодии, которая котируется, и там есть достаточно на высоком уровне фан, который актуален и сейчас. 2016 году, поэтому кое-что используется, как и русская, так и словацкая. Вот, Но я вот, например, не был да, на, да. на соревнованиях, я не знаю, под какую музыку выступают исполнители, э, да, участники фестиваля, под какую ну, вот музыку. Я могу добавить. И используются этнические Жирный, мотивы, там, не обязательно украинские, может, чьи-то еще. Я вот могу добавить к вашему вопросу, э, то, что у нас да, в Харьков это русскоязычный город да то есть мы сейчас даже общаемся на русском языке но общ... ну, но мы и в и украине да, мы да, находимся да. так мы можем разсмотрять украинской молвы так вот в кассу ваших вашего вопроса у нас был фестиваль «Джим мастер который проходил в клубе радмир по моему да, не Радмир, а в Каразину. то есть Ярмила в, Ярмила в центре, вот. И один из этих фестивалей мы решили провести на Украинский мове. То есть обычно это проводилось, ну, как мы сейчас общаемся тоже на русском. Мы пригласили украиномовного э, MC. MC, ну, и я тоже на украинской мове, Балаков, микрофон. <laughs> вот, и мы проводили на Украинский мове, и это было дуже доброе. Дуже а, доброе. А дуже яскраво, нас... файно. Так, это было очень оригинально, все очень э, классно провели время, позитивно к этому отнеслись. То есть мы используем это тоже, украинскому мол используем. По поводу музыки, Музыка. я вот как бы занимаюсь диджейнгом семь 7 лет, вот э, у меня есть своя коллекция винила. Но перед тем, как я научился заниматься диджейнгом, Валера приобрел коллекцию, у него есть тоже своя коллекция винила определенного, который, под э, той музыки, под которую танцует Брегданс. Вот твоего вопроса и вашего вопроса, э, танцуют под направление хип-хоп, ну, рэп, да, иностранный, под наш, не танцуют в основном. Но очень редкий, очень такой вот своеобразный рэп у нас в стране, и, ну, ну российский рэп, рэп скажем, да. Есть, как бы, да, вот скульный, там, первопроходцы, там, харьковского бэт -баланс рэпа. Бэтбаланс не котируется, да? А? Бэт котируется. не Котируется. Котируется, котируется бэтбаланс, но старый, то есть те, которые, сэмплы, которые они использовали, они брали их с западного рэпа, с американского то есть видоизменяли и делали как бы, на основе этих композиций свои треки. Вот. Также танцуют под музыку фанк, используют даже иногда сол, используют брейк используют даже, ну вот, есть такая тема, называется дигинг, это поиск музыки у диджеев называется. Так вот, бывшее советское пространство насчитывает разные... Фабрики на то время, да, мелодия и там, латвийские, ну, фабрики, которые выпускали винил. Так вот, в свое время югославская эстрада, вот именно эстрада с 70-х до 80-х, это как бы такая вот эстрада, которая в себе имеет брейк. Брейк это часть композиции, в которой присутствуют только ударные и присутствуют какие-то аккомпанементы, там, гитары, стапы какие-то. То есть просто идет бит, как бы, то есть, спела, спела там у Софира Тауру очень много интересных треков именно этих кусочков, София которые Тару, диджей, я... диджей вырезают и потом соединяют друг с другом с помощью двух вертушек и микшера. Соответственно, почему называется break диджей? Потому что диджей используют кусочки. Они а наш нашел самый жирный кусочек из какого-то трека, да, сделал из него луп ну то есть повторение. И с помощью двух вертушек соединяют его и э, создают брейк-данс-музыку. Соответственно, стили фанк, хип-хоп, брекбит, сол, джаз, э, очень много композиций. То есть, каждую композицию каждый диджей выслушивает до конца, от начала до конца и ищет эти брейки. Тут он скачал, ну как и по себе, да? Либо ты покупаешь винил и как бы слушаешь его, да? Там, у кого есть проигрыватель маленький, пошел на машинный рынок, да? допустим, в Харькове есть там три машинных рынка, где можно, в принципе, затариться винилом, но как бы найти в нем что-то прям сверхъестественное очень тяжело. В Европе проще много магазинов, много флимаркетов таких же машинных рынках, где ты можешь найти просто золотые вещи. Те, которые... ну, то есть это э, такое узконаправленное ответвление хип-хопа, брейкданс да, и хип-хоп вообще. Диджейные. то есть они используют вот эти вот брейки, то есть кто-то играет на виниле, кто-то играет на современных э, виниловых пластинках плюс компьютер называется там Сирато, Трактор Scratch. то есть очень много разных новых э, девайсов. Дич, девайсов, да, которые используют диджей, то есть это уже как бы винил очень дорого и на нем брейк диджей, к сожалению, уже не играет, потому что это Тяжело. Давайте, тяжело давайте вернемся к соревнованиям. Да. Скажите, сколько участников зарегистрировалось и регистрировали вы их? И второй вопрос по поводу того, а сколько в итоге победителей получается? В каждой категории по одному или по другому? Участников. Но На данный момент зарегистрировано больше там 200-300 участников. Это и считая и команды, и сольники, там и дети и так далее. Но обычно, как всегда, наши ленивые люди приезжают в самый последний момент. Ну, решают приехать, приезжают. И эта сумма увеличивается на 50 процентов. Соответственно, может быть 400-500 участников. По поводу победителей у нас на Марсель Батл Про едет два человека. Это победитель среди детей до 13 лет и победитель профи. То есть двое едут в Марсель на мировой финал, который пойдет 5 марта в Марселе. По поводу Воршер-Челлендж едет победившая команда в категории профи, то есть команда из 6 человек, которая победит... Будет самая сильная. Будет, ну да, И поедет в Варшаву 5 мая, по-моему. С 5 по 9 мая там очень большой фестиваль. Все эти фестивали это как, ну вот, Марсель Батоу-Про и Воршер-Челлендж можно сравнить с футбольным матчем, таким насыщенным. Очень много людей, очень популярно, все там, развито. Да, то есть помимо просто брейкданса, там проводятся всяких шоу, то есть выступают известные рэп-артисты, типа DMX, там, KRS One. Да, там это на очень уровне много, да, на да? уровне большого шоу делается с трибунами, с. Э, Я смотрел видео. Да, да с писал. очень ну, вот, то есть большим количеством. Мы, людей. конечно, по. По масштабам еще как бы отстаем от Европы, но, в принципе, у нас есть чем гордиться, фестиваль Брайкидс, как бы. Есть куда развиваться. Тоже уже показал как бы мировой уровень в, этом, в прошлом году уже. Вот, и есть куда развиваться, есть куда расти, опыт постоянно перенимаем. Мы тоже как бы путешествуем как организаторы в Марселе, в Варшаву, вот, и как бы постоянно обмениваемся опытом, смотрим фишки европейские, стараемся как-то их видоизменить, добавить к нам организацию, вот и чтобы у нас было отличие от Европы. Там очень много как бы, интересного, но и здесь очень, то есть мы уже тоже наработали серьезный как бы, опыт с 2000 -го года, поэтому есть чем тоже похвастаться. По поводу прихода... Ну, скажем, просто зрителей да, на эти события. Я как обыватель, вот, расскажите мне, почему, почему круто прийти и посмотреть завтра и послезавтра на то, что будет происходить? Ну, Человек, который ничего не понимает. Во-первых, это оригинальное шоу. Вы нигде такого не увидите. Это соревнование, Это вот, э, ну, соревнования двух соперников, которые показывают нереальное шоу на протяжении там, целого дня. И вы увидите, вы увидите, что такое оригинальный стиль Украины. У нас есть очень серьезный характер, у нас очень высокий уровень детей. Когда, допустим, к нам приехали американцы судить на вот фестиваль Брэкидса, они смотрели вот такими глазами, они доставали свои десятые айфоны и вот так просто снимали. Они не судили, они снимали, как наши дети танцуют, потому что они никогда в жизни не видели этого. Это вот тоже очень большой жирный плюс. Вот, э, ну это, вот, это классное шоу, на него стоит смотреть. Интересно, ну, то есть вдохновляет музыка, э, MC, то есть ведущий, да, который постоянно подогревает эту атмосферу. Это классная атмосфера. То есть Первый день у нас будет проходить в двух помещениях сразу в Прегдан-центре. И за, стен, за стеной у нас большая школа танцев, ЮА-21. У них тоже есть крутая, э, ну, как бы крутой зал. Э, лока, ну, да, интересная атмосферная локация. То есть интересно будет смотреть. Плюс мы нам помогает токарь в -групп, которые размещают классный свет и создают еще круче атмосферу. Второй день это в сафари-холл в центре города. То есть у нашей локации находится друг друга в 15 минутах. То есть можно будет э, с Брайдон центра до Барса-Сафари пешком. То есть мы так подгадали все локации, чтобы люди могли в хостелах жить рядом, э, судьи жили в отеле рядом, то есть мы могли все передвигаться. Также очень важно завтра с 11.45 до 15.00 будет мастер-класс вот этого вот парня из ну, Бибой Лаос, из Парижа. Он будет делиться своими знаниями на протяжении трех часов. То есть это тоже стоит посетить. Там будет переводчик. Он, правда, не особо круто говорит по-английски, будет такой смешанный английско-французско-русский перевод. Поэтому будет интересно посмотреть, пообщаться. Он носитель изначального, изначальных знаний французского хип-хопа развития. То есть 20, ну, ему 40 лет в этом году, он 25 лет танцует, и 25 лет существует хип-хоп во Франции. То есть он как бы первопроходится, у него очень интересная информация. Он до сих пор танцует и даст фору еще очень, очень взрослым нашим бибоем, который которые на профессиональном уровне. Ну, в принципе, есть добавить. Да, у меня есть добавить. На самом-то деле это проблематичный вопрос, потому что мы в этом году, в 2015, делали серию мастер-классов в проекте Breaking Culture и после чего был чемпионат Break Kids и вот мы собираем эти мастер-классы проходили на открытом воздухе, то есть собиралась вокруг танцоров, которые давали мастер-классы, собирался огромный круг людей и мы доносили что такое брейк-данс, танцевали ребята как взрослые, так и ребята, которые представляют молодое поколение и многие люди к нам подходили и говорили вау, это есть как бы в Харькове, это существует и так далее. На самом деле проблематика состоит в том, что это немножко не хватает ресурса для того, чтобы это выносить опять на обычное телевидение, на обычное радио, на обычный ну как бы промоушен, чтобы люди смогли это увидеть, потому что наше телевидение, увы, доносит информацию ну, очень мало информации доносится о культурном развитии то бишь то что происходит там городского ну то есть уровня там опять же там новогодние какие-то праздники там вот как на площади да это информативно ну в полном объеме как бы доносится о том что все знают что на площади там стоит грубо говоря елка а вот нам немножко не хватает ресурса для того чтобы людям донести о том что есть Такие мероприятия, которые связаны с хип-хоп-культурой, с культурой брейкданса и так далее. В этом и, я считаю, да. на ну сегодняшний да, день проблематика. Силами. Вот, спасибо вам, что вы нас пригласили, вы тоже как бы... Ин... Спасибо взаимно, Информ. я думаю, что совместными усилиями все больше и больше людей постепенно будет узнавать о том, что вы делаете. Это очень важная, классная штука. Да. Удачи и... вам и удачи в проведении завтрашних и послезавтрашних соревнований. От лица организаторов хотим вас пригласить. Приходите завтра, послезавтра, посмотрите вживую, что из себя представляет на сегодняшний день брейкданс. dance. Поэтому будет интересно. Ждем Спасибо. Вас. Спасибо вам огромное. Спасибо, удачи. <свят> До свидания.